Здравствуйте, друзья! Прежде всего спешу успокоить всех и тем, кто предпочитает получать информацию от наших непартнеров, сообщу о том, что госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что он не видит признаков продвижения на переговорах между Украиной и Россией. Но, как вы понимаете, правнука деск-еврея Блинкина врать не будет. Как сообщает Люсенька Арестович в интервью BBC, в жены в полной мере люди. Спасибо, вы лишний раз убеждаете нас в том, что денофицификацию нужно проводить по самой гланды. И еще в тему. Верховная Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете деятельности канонической православной церкви, изъятии недвижимости и имущества. А еще внесен законопроект, которым предусматривается наказание от срока до 10 лет для всех, кто незаконно покинул Украину после 24 февраля. И еще добавлю немножко попоболе – Белый дом заявил, что пока не готов конкретно говорить о возможном предоставлении Соединенными Штатами гарантии безопасности киевскому режиму. Теперь о глупой лжи в высоких кабинетах дедушек с большими звездами. Нацист Величко сообщил о том, что находится в плену у людей с больной фантазией. То есть он на свободе, ему ничего не грожает, никакой спецназ его не похищал. Я не знаю, зачем никогда боевой генерал Шаманов врет, но гадать не буду. Единственный плюс во всем этом в том, что нацист Величко подтвердил своим видеовыступлением, что ни о каком аресте, задержании и суде, Речь не идет, то есть то, происходит то, о чем мы и говорили. На словах все очень здорово, киевский режим, безусловно, против пыток пленных, но ничего предпринимать по этому поводу не будет, потому что это, он опирается на нацистов. Губернатор Киевской области Кулеба в очередной раз освободил Ирпень. Пентагон же считает, что Россия перемещает небольшое количество войск от Киева, но не отступает. Из маразматического МВД киевского режима заявляет, что автор известной фразы про русский военный корабль на острове Змеиный вернулся после обмена пленными. Пограничнику Роману Гримбову вручили значок за заслуги перед Черкащиной. Не совсем понятно, почему ему не вручили посмертно звезду героя, которую объявил Зеленский. Мэр Донецка сообщил, что в ходе очередного ночного обстрела ВСУ разрушен 8-9 этаж, очередного жилого дома. Обстрелы Донецка не прекращаются, не на то, что этот город никто не штурмует и в самом городе не находятся позиции Вооруженных сил Республики. Вашингтон пост опубликовала статью под заговор ловком «Россия убивает мирных жителей, оборонительная тактика Киева усиливает опасность». Одна цитата «Я очень неохотно полагаю, что Украина несет ответственность за жертвы среди гражданского населения. Украина переносит поле боя в гражданские районы. Постепенно на Западе начинают понимать, что происходит на самом деле, хотя очень неохотно это признают. Сводка Генштаба ВСУ на 6 утра 30 марта об освобождении Ирпения ничего не сообщает, как и освобождение каких-либо других населенных пунктов. Вся она посвящена разложению российской армии, которая забирает отовсюду, где только может, подкрепление. Ну и сообщается о том, что на Донбассе отбиты четыре атаки русских оккупантов. Это все успехи киевского режима по версии Генштаба ВСУ. А вот Союз экспортеров зерна предлагает, чтобы зарубежные расчеты за пшеницу зерной России производились исключительно в рублях. И чтобы банки имели запас рублей для, за... для расчетов за поставки. Речь прежде всего идет о банках Турции, Египта, Саудовской Аравии, Ирана. Делается это для снижения рисков при расчетах в иностранной валюте, которые могут быть заблокированы извне. Прокачка газа по газопроводу Ямал Европа остановлена. Сокрушается Рейтерс. Крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталилитейных, химических, бумажных и других производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России. Ну и последняя вишенка на тортике. Макрон сообщил в телефонном разговоре Путину о невозможности расчетов за газ в рублях, как говорили в этом случае в Аснаутсгру «Outfucking». На этом пока все. Всего вам доброго. До следующих встреч.